Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Подошла пора подводить итоги уходящему 2017 году. И нашим сегодняшним собеседником является начальник отдела адресных проектов закрытого акционерного общества струнной технологии Кирилл. Бадулин, который, можно так сказать, на острие атаки, ибо результатом деятельности любой организации, в общем-то, является извлечение прибыли или приближение, по крайней мере, к этому итогу. Итак, Кирилл, здравствуйте. Я ничего не перепутал? Абсолютно нет. Здравствуйте. Самым интересным, безусловно, в уходящем году было развитие международного направления деятельности компании. Просветите в двух словах, что сделано и каковы итоги этой работы. Итоги, на самом деле, весьма такие ощутимые. Если в 2016 году мы целенаправленно работали только на рынке Австралии то и только присматривались к рынку Индии, то в 2017 году мы сделали, я сказал бы, стратегический шаг в направлении азиатского рынка. Инвестиции в транспортную инфраструктуру в 2014 и 2020 годах показывают, что в Азии они примерно в 5 раз больше, чем в других регионах мира. А если посмотреть еще на этот график, это потребность в инвестициях в транспорт, она получается порядка до 2025 года примерно в 10 раз больше, чем в других регионах. Да, на порядок. Поэтому мы выбираем те рынки, которые наиболее интересны. Кроме того, у нас продолжается сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые является признанным, наверное, лидером в сфере внедрения различных инноваций у себя, в том числе транспортных. И это та страна, в которой очень органично воспринимает такую идею, как сеть дорог по всему миру Транснет. Каким образом осуществлялось наше участие, наше присутствие в данном регионе? Это какие-то международные форумы, ярмарки, выставки? Да, безусловно, участие в выставках было одним из очень важных инструментов для продвижения в данных регионах. Если в 2016 году, опять же, проводя какую-то ретроспективу, если в 2016 году из международных выставок мы участвовали только в выставке Инотранс в Берлине, то в 2017 году мы участвовали в двух выставках в Индии и в одной выставке в Индонезии. И это также способствовало поиску новых адресных проектов, поиску новых партнеров. В этих странах были созданы региональные дочерние организации нашей компании-учредителя. Это в Индии, в Австралии, в Индонезии. Ну, говоря об этом э, участии, вы явно э, подразумевали только закрытое акционерное общество струнной технологии, потому что наши партнерские компании и в 2016, и в 2017 году, я знаю, участвовали во многих других выставках, и в Австралии, и в Италии, я помню, были. Да, совершенно верно. Но здесь имеется в виду именно вот партнерские организации, которые работают на продвижение технологий в конкретных регионах. И более того, могу дополнить, что... В 2017 году уже сами наши эти компании участвовали в выставках и представляли технологии, в частности это Skyway Transport Австралия и Skyway Technologies Indonesia. Спасибо. Значит, насчет регионов выяснили, а теперь, может быть, вы просветите нас по поводу направлений, может что-то появилось новое в работе компании в уходящем году? Ну, если говорить про направление адресных проектов, то вот, наверное, направление находка, которое было продиктовано рынком для нас, это направление контейнерных перевозок. Оказалось, что на это направление есть спрос и в, в азиатском регионе, и в ближневосточном, и фактически во всех регионах мира. Кирилл, ни для кого не секрет, что объемы работы, которые стоят перед нашей организацией, растут. Штаты увеличиваются, у нас уже работает свыше 400 сотрудников, если я не ошибаюсь. Расскажите о том, как это коснулось вашего отдела. То есть, вкратце, о его истории и перспективах развития. Ну, наш отдел идет в тренде развития всей компании. Он был создан в конце, как отдельная единица в конце 2016 года. И на сегодняшний день количество наших сотрудников увеличилось в два раза. Вот. И хочу сказать, если говорить об объемах работы, то есть когда я был единственным человеком на этом направлении, то количество... То есть я за 6 месяцев 2015 -го года подготовил порядка 25 проектов, предложений и презентаций. Сейчас такой объем делается отделом в течение одного месяца. Ну и в конце интервью хотелось бы услышать какие-то цифры. Сколько... Допустим, договоров подписано, сколько стран с нами сотрудничают или организаций. Что-то более осязаемое. Ну, на самом деле, результаты тоже весьма интересные. То есть за... я вот недавно провел подсчет, и получилось, что за 2017 год подписано всего порядка 20 различных договоров и соглашений. За «Струнная технологии посетили около 50 иностранных делегаций. Мы также работаем с несколькими десятками компаний из различных регионов мира. И сейчас мы уже подошли к той стадии, когда мы работаем не над всеми проектами, а выбираем те, которые наиболее приоритетны. Спасибо большое. Следите действительно за новостями, подписывайтесь на наш канал YouTube. Обновления не пропускайте на официальном сайте. Поддерживайте наш проект, и все ваши итоги будут такими же крупными, как... У нас с наступающим Новым годом, строй SkyWay, спасай планету.